Привет, друзья! Сегодня я хочу представить вашему вниманию результат моей работы. Расскажу вам кейс Ольги. Оля обратилась ко мне с вопросом, как реализовать себя на все 100%. Что значит реализовать себя на все 100%? Это быть счастливой, как женщина, у которой есть и время, и классные отношения. Это иметь высокий доход, реализоваться в любимой работе. Ну и мы проработали три месяца. Значит, что было на старте? На старте было две работы. Одна работа бухгалтером, которая не нравится, не интересна. В коллективе достаточно такие, ну, отношения, знаете, как в змеюшнике. Совершенно нет взаимоподдержки. И мне кажется, что даже руководительница имела какое-то, ну, неадекватное отношение к моей клиентке Оле. Оле 39 лет и живет она в России. Вторая задача была закрыть кредиты, потому что кредиты были при личной сумме, и порядка 100 тысяч нужно было сгенерировать, чтобы этот вопрос закрыть. Второй вопрос – это отношения с мамой, отношения с сыном, отношения с мужчиной. В общем, мы проработали три месяца, это было 4 коуч-сессии. Сначала одна, через неделю вторая, потом уже... Оле пошли очень классные изменения. Что мы проработали на первой сессии? На первой сессии мы составили некое такое общее представление, какой жизнью хотелось бы жить. И когда Оля увидела, что хочется изменений в работе, мы просчитали, какую можно вести еще деятельность, чтобы получать больший доход. Деятельность уже у нее была, и там связано с банковскими услугами работа и... Там был очень маленький доход, потому что то, как она предлагала услуги по скрипту, кстати, банка, давала результат. Но после второй нашей консультации, когда мы отработали внутреннее состояние, влияние ее разговора через ее образы, через ее убеждения, у нее повысился результат просто сумасшедшим образом. Вот она вчера прислала мне отзыв. И она говорит о том, что доход с 55 тысяч вырос до 145. Более того, у нее изменилось отношение к себе. Она стала более любимой, более счастливой в отношениях с мужчиной. И сейчас она планирует оставить первую работу, которая ей не нравится, и перейти только на вторую, которая приносит и удовольствие, и деньги. Но вам, наверное, интересно, что мы прорабатывали. Мы прорабатывали внутреннего ребенка, то, что дает нам энергию, то наше детство, которое очень часто... Ну, прошло не так, как нам хотелось. Кого-то из нас недолюбили, кого-то из нас запрещали, кому-то не давали свободы, у каждого свое. И проработав внутреннего ребенка, уля получилось очень много энергии, очень много мотивации. На второй сессии мы проработали четкие моменты, связанные с доходом. Я не теоретик, я сама практик, у меня большой бизнес связанные с продажей товаров и услуг. В моей команде более 30 менеджеров. Мы работаем в 30 странах, и поэтому я умею объяснять и умею предлагать услуги и учу классно продавать свои услуги. В общем... Кроме скрипта мы проработали еще работу с клиентом через образ, через то, какую пользу получает клиент, почему он получает ее, пользуясь этой услугой. И у нее ушли страхи и сомнения, и вообще просто все пошло по-другому. И уже дальше мы перешли к энергии. Сама Оля отмечает, что после сессии она стала более энергичной, более наполненной. И я дала также практики некоторые психологически и даже парочку медитаций. В общем, я горжусь этим результатом, и считаю, что клиенты, которые приходят ко мне и применяют то, что мы с ними прорабатываем, это великие люди, и я благодарю за отзывы, благодарю за то, что вы делитесь, и ну, для меня это огромное счастье. Кто хочет также проработать свой уровень дохода, отношения, приходите на личные консультации, приходите на разборы. Я помогу, подскажу, направлю и гарантирую, что от трех месяцев до полугода достаточно, чтобы в корне поменять ту ситуацию, в которой вы сейчас. При условии, если вы готовы меняться, если вы хотите действовать и будете это делать. До встречи!